Всем привет, с вами Александр. Хочу показать, как в Калининграде ремонтируют дома. Это улица Багромяна. Этот дом выглядел примерно так же. Его утеплили. Сделали отделку из плиток. полный ремонт. видите, здесь сделали. Отмостку. Выглядит неплохо. Особенно красиво выглядит с обратной стороны. Тоже покажу вам. Интересная цветовая гамма такая. Кому-то нравится, кому-то нет. Но мне кажется, неплохо. Даже не верится, что этому дому... 40 лет. Это где-то с 80-го года дом. Подсравните вот напротив дом. А это 12-этажка. Я вам покажу тоже, как она выглядела. Такая же рядом стоит. Вон ее видно между домами. И вот какая она стала очень красиво еще продолжаются работы рядочком музей мирового океана А пойду дома с другой стороны. Сейчас покажу, как она победила. 12-этажка. Солнце немного мешает. И вот напротив дом. Сразу за этим вот домом. 11-этажный вот точно так же и этот дом выглядел да прям не верится что можно было так сделать Обратная сторона очень красивая. из территории, наверное, тоже будет как-то облагораживать. пластиковое окошко то есть подошли к ремонту очень серьезно основательно вот я обошел этот дам Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Александр.